Тут тут тут тут тут тут тут. Работаем, а все, работаем. Всем, друзья, привет! Очередной у нас выпуск на канале, и думаю, что это у меня последний выпуск на канале на этом объекте, так как завершаю я свою командировку. Эпопею на этом. Майна. Сейчас крайне... 5 секунд, майна. подожди, блядь. Майной. Майна, майна, неправильно же ложь. Опять колонна соскочит с этого блока, блядь. Заебали, блядь, у Лхи спроси, Марата, подойди, спроси, как она правильная ложка. 4 тонны опять будет падать, блядь. Майна, майна, майна, майна. Это и неправильно, блядь. Я, блядь, второй или третий день ложу, у вас падает и падает, блядь. У Леха был, ничего не падало, блядь. Майной! Майной, блядь, я поднимать хуй буду, сука. Маленькая кровь не сворачиваюсь. Майна, майна, блядь. Она свара падает, блядь. Когда ее горизонтально ставишь, эту колонну. Четыре тонны обрывается на стреле. Мне очень приятно в работе. Тем более, они... Ладно, внизу они стоят, не да то пофиг, я-то наверху стою. Майно, майно. Только формируется все, людей новеньких нагоняет. Тут был Строполь, Леша, блин, Нормально все делал. Ни одна колонна у нас не падала, ни... я Вчера поднимаю колонну вот так вот, горизонтально ставлю. Все, она бух! Сыграла, с блока упала. Вот на тот блок они ставят его, надо арматуру вот эту вот зачистить его надо. Все приготовить. Я поднимаю вот так вот Горизонтально Так вот, ставлю И она, дык, срывается И все Я сижу, сижу, у меня бух, кран, клюну Я думаю, картина ладная, не четырехтонная А эти шеститонные Шеститонные я показывал, монтаж, до предел для этого крана 4 Четырехтонные, как бы, еще запас есть Там тонна, можно сыграть Но все равно неприятно Что, в этом выпуске, маленько пообщаемся Все завершу так, работы маленько покажу Ну и что могу сказать По командировке Командировка прошла более-менее нормально Завершаем Посмотрел я, что такое Челябинск Посмотрел, я, что такое быть в командировке Посмотрел я на экран. Ребята здесь работают Конечно Такие нормальные Получше, чем в Екатеринбурге Сильно Вроде не тупят, не дрочат Но Моменты бывают Где надо тоже Крикнуть Так что, друзья Не забываем подписаться на канал Нагрузить лайками Продавить колокольчик Сейчас буду по обходу пьес Смены включаться И потихонечку будем Общаться, работать А так что Морозно, мороз, мороз, мороз. Метет, метет, метет. Снегов нету. Прошли вчера еще. А. холода серьезные. Цепляет. Сейчас покажу, что получается, когда цепляет. Работаем маленько. В первом положении завировываю специально Специально поднял коряво, чтобы его чтобы они видели, что блок может упасть, а туда не понимают по-хорошему. По по Сейчас будем вам подводить. Он в те четыре дырки вон, подходят сюда. Вот. И будем майновать. Там им надо попасть. В море что-нибудь не, не попадают Вчера долго попадали, очень долго Майна, да? Стоп, майна! Все подвел, сейчас работа только их направлять, вставлять, промазывать, все делать. Потихоньку. О, потихоньку. Потихоньку, и буду майновать. Чтобы они с первого раза загнали. Когда я майную, я вот под тоннажу смотрю. Вот, у меня тонаж 3,9-4 тонны. Когда он смайнуется, тонаж будет убавляться, иначе попали, все зашло нормально. Ни сюда даже можно не смотреть. Знаете, так для себя бывает. Смотришь. А так уже пофиг. Они сами там направят. Блок поднимал, поднимал чтобы блок сдвинул специально показать, что у нас блока падает. Был Леха Строполь, нормально все было. Мы поднимали, не было этих рывков. А тут они падают и падают. Чтоб поняли. Качнул специально, показал. Можно было бы стрелой и калеткой вывести прямо. Четко, но срывается, они не доклад... ну, на самом блоке неправильно ловить. Сейчас дам, начнется ты нашу Все, значит, встава вроде попало, Не зацепилась, там не за что, бывает, цепляется И туп, такой удар Это четырехтонный Ладно, четырехтонный можно, потому что кран восьмитонный В два раза меньше, а вот когда шеститонные Там уже Напряженность С такими колоннами я работал Строили дом Вон пошло ослабление он Три уже, значит, стало. Строили дом, короче, на токарей Татищева. Там тоже самая конструкция была Колонны, Ну там по три с половиной были тонны колонны Это такие-то тяжелые Тут 4 минималки, 400-400-200 И также перекрытие колонны, перекрытие колонны, штамповая Но еще что интересно у них, вот стена вон там строится Она вот, видно, я ее разгружал, она пустая это все из бетона сделано она пустая арматуру ставили и туда еще бетон будет заливаться Там такое такое ощущение что они строят на не знаю пули не, не то что пуля это вот на века но очень крепкая получится конструкция я считаю такого. поляну крывают работают вторая поляна у них уже начали объемы гнать Этажность им нужна. Все нужно. Дай чуть О, не поставили. Вот. чуть просит. Что-то мешает опять. Стоп. Упс. Сейчас заверую, Там опять клей. Что-то еще там они забуриваются. А, а там, когда Дай. я работал, на таком там была сварка, они обваривали кондуктора. стало была. Дыр... Наполовину ослабляя. Качается. не знаю что у них получится плохо видно сгиб ходит крутится воздух да. допуски всякие так что так происходит монтаж колон сейчас еще посмотрим машина придет разгружать машину поснимаем разгрузку машины но думаю и на этом мы посмотрим что еще будет дальше так что Подписываемся на канал Нагружаем лайками Подавляем колокольчик Работаем дальше Смена продолжается вот, Занимаемся перекидкой Всякой фигней Места на объекте очень мало Поэтому постоянно Что-нибудь перекидываем Что-то делаем Но такого нет Чтобы стоишь отдыхаешь в работе постоянно, не дают отдохнуть Сейчас отработаем Арматуру перекидываем Рацию взять-то взял Видно, знаешь, что такое вирус, что такое майно, Что такое натяжка, все Но делает одну ошибку Ошибку какую? То, что не говорит мне, куда ложить А просто командует Когда он мне скажет, куда ложить Так я хоть примерно буду Знать и помогать А так, получается, он в одного работает Вот ошибка его, я вам по рации скажу об этом после обеда я, как бы, К обеду приближает, будем завершать уже Раз еще, наверное, одну пачку кинем Что-то машин тоже сегодня не наблюдаем Так, говорю, выпуск Лайтовый Что особого такого Сверхъестественного, нового Ничего не будет, но Рабочие моменты всегда, всегда Они важны и всегда они будут Еще что заметил, я сработаю, веро-майно балуюсь Солнышко светит, светит он и это. то мягкий, плавный. Чихнуть-то чихнул. И это. Рука-то дернулась. И вера Майна у меня тоже дер, дер, дернулась. Так что чихать на этом кране опасно. Надо работать аккуратно. Хочешь чихнуть, лучше остановиться. И не чихнуть, а потом продолжать работать. Вот такой вот кран получается. Мягенький, плавенький. Поворотик отрабатывать. Работать мило дело. Можно. Так что смена продолжается. Сейчас что-то еще будет. Какие-то моменты будем включаться. Показывать буду. Просто смена сегодня у нас будет. Ну и не забываем подписаться, друзья, на канал. Добавить лайк. Для смены моей завершающейся на Поехали. таком прекрасном объекте. Работают ребята у меня здесь вроде местные. челябинский кто-то с Кургана такие как бы не это не мозгоклюя нормально работать тоже в трудиться трудится всему трудиться будем дальше включаться трудимся трудимся потихоньку трудимся думал после обеда начаться какой-нибудь резкий рывок в работе это наблюдалось в них на протяжении недели сегодня какой-то спад, то ли что не знаю, но поменялись, я ра... маленько работяги, что-то Леху не вижу, другие приехали, ну какие -то тоже нормальные. Ну и сами говорят в рации, покури, отдохни, только начали с обеда маленького на работу, докидали, курим. Думал, покажу что-нибудь Еще хорошего полезного пока не работаем так пока нечего так посидим поболтаем болтать-то толком тоже все уже выговорили сейчас поеду следующий выпуск у меня будет на 132 липхере возвращаюсь в свои родные края под названием Екатеринбург липхер 132 Но будем привыкать обратно к своему крану Здесь конечно у меня кран конфеточка. Ну там тоже у меня конфеточка, но блин, после этого кран туда, это уже как с не знаю С Volkswagen TOREGA самого первого пересе. Вот это как будто Volkswagen Tua последний, а я туда возвращаюсь, как будто Volkswagen Tua первый Вот так вот сравнить можно. Потому что здесь по, ну, по наворочению, покруче, всего, а там у меня. Ну, тоже надежно, но этой на, на воротости и грудизны и технологичности нет. Так что 132 останется 132, -м. все равно приятный тоже экран, хороший работать. Надо будем работать там, впереди много контента. Меня. ждет, ожидает, я надеюсь. Загадывать не будем, потому что это дело опасное, тем более настройки. Сегодня Новый год я тоже планировал на 132-ом встречать, но встречаю на Липкере 150 -ом. Так что, друзья, будем прощаться на этом. Не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, продавить колокольчик. Увидимся в Екатеринбурге на 132-ом крайне Липкере. Всем удачи, до скорых встреч!